Использовать транзакции. Данная опция должна быть отключена, если используется просмотровый логин. Использовать ордер лог. Если в вашем шлюзе Plaza2 включена трансляция ордер лога, то необходимо включить данный параметр. В противном случае устанавливаем значение «Нет». Глубина стакана «Форц». Здесь указываем значение, которое соответствует вашему Plaza2 логину. Только системные сделки. Данную опцию можно оставить или отключить в зависимости от ваших предпочтений. Использовать MISX потоки. Эта опция должна быть отключена, если данные акции MMWB не подключены. Использовать встроенный роутер. Здесь вы можете включить либо отключить использование встроенного роутера. Далее вводятся логин и пароль PLAZA2. При необходимости можно отредактировать список серверов. Теперь нажимаем на кнопку «Далее».